привет друзья и в этом видео показываю вам гостиницу кристалл адмирал 5 звезд которые находятся в регионе Сиде. значит смотрите вот гостиница кристалл адмирал вот видите есть дорога и здесь есть подземный переход от этой гостиницы на ее собственный пляж вот значит пляж смотрите мы просто вышли из автобуса Сверху вот, но по верху здесь вообще прохода нету. Так, смотрите, значит, пляж гостиницы Кристал Адмирал. Вот у нас шезгонги. Мягкие матрасы на шезгонгах. Такое вот накрытие. Голубого цвета. Значит, дальше, смотрите, показываю вам почву пляжа. Вот, вот как она выглядит мелко перетертая галька ну в общем песчано-галечный такой вот пляж но это не чистый песок так смотрите дальше у нас мы идем непосредственно к водичке вот у нас тут ближе уже в море начинается мелкая галька вот такого размера смотрите вот она мелкая галька вот такой вот код. дальше там на глубине я так вижу уже галька немножко покрупнее ну водичка прозрачная но не сильно ну в принципе с маткой что-то поплавать можно посмотреть но ну интересно вряд ли что вы увидите есть конечно пирс для того чтобы вы могли спускаться уже непосредственно там где более глубокая часть на пляже чтобы вы не ходили босиком по этой гальке в общем друзья напишите в комментариях под этим видео как вам пляж гостиницы нравится не нравится для кого он больше подходит ну и ваше впечатление так смотрите вот у нас переход от гостиницы Кристалл адмирал на пляж мы сейчас идем из пляжа в гостиницу. Разницы никакой нет. Вот такой вот небольшой переход подземный через дорогу, которая разделяет гостиницу Кристова Адмирал от ее пляжа. Вот мы вышли с перехода и. Сразу здесь мы видим территорию гостиницы кристалл адмирал смотрите с правой стороны тут у нас горки 1 2 3 три горки для взрослых слева мы видим ресторан дальше мы узнаем что это за ресторан тут у нас дальше возле за горками есть немножко поменьше горки я смотрю скорее всего для более меньших деток но смотрю взрослые тоже там катаются так смотрите друзья дальше вот между корпусами гостиницы Кристал Адмирал тут находятся бассейны вижу вот один бассейн дальше идет следующий бассейн много здесь шезлонгов накрытие наши сгонохами которые создают тенек много есть столиков со стульчиками возле бара в общем очень большое количество всего этого я думаю всем достаточно места чтобы посидеть попить прохладительных напитков. В целом сам корпус гостиницы Крисова адмирал выглядит вот такой вот буквой П. Вот он идет, начало его. Ну и вот, как он выглядит. И вот там он, друзья, пляж гостиницы. В целом пока что на первый взгляд гостиница. Лично для меня приятная. Есть пальмы, немного здесь их, но они есть. Зелени, конечно, в этой гостинице не очень много. Но тем не менее есть вот такие вот декорации зелени. Чисто декорации. Естественно, они тени создают. Но такая территория гостиницы. Так, смотрите, вот это вот пол в гостинице Крисов Адмирал. Вот у нас ресепшен там где туристы. Гости этой гостиницы проходят свою регистрацию. Пол большой, просторный такой, в светлых тонах. Ну, все чистенько, интересно, красиво все выглядит. Ничего отрицательного ответить не могу. Есть мебель, где туристы могут посидеть, попить прохладительных напитков, если ожидают своего трансфера для выезда уже в аэропорт. Так, смотрите, друзья, вот у нас справа от ресепшена находится лобби-бар, там где гости этой гостиницы могут попить различных напитков прохладительных алкогольных безалкогольных вот такие вот интересные кресла в таком вот стиле далматинца поле хорошо работает кондиционер то есть температура сбалансированная то есть и не холодно и не жарко потому что в некоторых гостиницах было жарковато у поле я уже не понял каких но тут мне комфортно в данной гостинице, несмотря на то, что даже я пробежался вот немножко, когда догонял свою группу и немножко так перегрелся. семейный номер гостиницы crystal Адмирал состоит из двух уровней вот у нас первый уровень значит здесь у нас имеется одна кровать french bad дальше вот у нас телевизор мини-бар В мини-баре у нас а такие вот напитки дальше у нас балкон балкон небольшой но в принципе достаточно место значит три стульчика столик вид у нас на территорию гостиницы получается вот он бассейн так дальше у нас здесь вот санузел в номере вот такая вот косметика умывальник вот такой вот фен здесь у нас ванная с душевой кабинкой все чистенько беленько так и дальше у нас нижний уровень на нижнем уровне у нас еще одна комната здесь у нас две односпальные кровати тоже есть мини-бар мини-баре две водички телевизор есть ну и окно окно кстати что то не открывается вот так это все выглядит единственное что могу отметить минус это шумная вот это вот лестница если вы слышите сейчас я поднимаюсь по ней так номер стандарт гостиница крестовый адмирал показываю санузел В принципе такой же самый санузел как категории family вот косметика пен, ванная с душевой кабинкой дальше вот у нас комната тут у нас три раздельные кровати телевизор мини-бар мини-баре у нас заполнен есть кресло и вот наш балкон балкон такой же самый как в номере family есть два стула и вот вид из балкона на территорию гостиницы так друзья смотрите вот то что получилось вам показать по данной гостинице «Кристал Адмирал». Дальше скажу пару слов своих выводов. Значит, гостиница мне понравилась. То, что она разделена дорогой, абсолютно не создает никакого дискомфорта, потому что есть подземный переход. Номера, которые я посмотрел, выглядят вполне пристойно, красиво. Один только минус у меня по одному номеру «Фэмили» – это лестница довольно такая шумная которая ведет на нижний уровень, там, где находится вторая комната. Сама атмосфера в гостинице веселая, гостиница светлая, интересная. Территория небольшая, но, в принципе, на ней все есть. То, что необходимо для веселого отдыха, все на территории гостиницы «Кристал-Адмирал» есть. С туристами у нас не получилось поговорить, потому что времени очень мало. Поэтому прошу вас в комментариях написать ваше мнение, ваше впечатления по питанию в данной гостинице, вот, по плану отдыха в данной гостинице, нравится, не нравится, насколько гостиница приветливая, как работает персонал. Пишите это все в комментариях, чтобы было и для других туристов эта вся информация доступна и полезна, для того, чтобы туристы правильно выбирали свою идеальную гостиницу для своего идеального отдыха. Ну и не забывайте подписываться на наш канал ТО Центра, чтобы быть в курсе все полезной информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями. Wi-Fi бесплатный в номерах на территории, на пляже не то. У нас пять алькарт. Агденис, Венеция, Италия. средиземноморский, имеется в виду. To jeszcze jest rybna. Agdenis, Salidor, rybna, ona płatna. E, Italiańska, meksykańska i turecka. Cztery bezpłatne, a dna płatna. Dziesięć euro za człowieka. E, a dna rybna płatna, Salidor. E, Goście mogą e, rezerwację 7 dni w rad, restauranta. I na, na dwie niedzielę przyjeżdżają dwie restauracje bezpłatne. А если на 10 дней? Только одна ресторан. А реновация когда? Сейчас закончилась. Что вы реновировали? Комнаты. Полностью полностью полностью полностью Да, все Комна... номера, такие, да? да, все номера, полностью Так, хорошо. Анимация, дискотека. Анимация э, активна? Na ruski język oni mówią, u nas e, każdy dzień przyjeżdża e, grupa, show, działają, e, to nie nasza animacja, tylko przyjeżdżają grupy profesjonalne. Cztery razy w niedzielę e, live muzyk jest, dyskoteka, każdy dzień napitki w dyskotece bezpłatne. Do Do dwóch. Gdzie ona prochodzi? Kresniży hotelu. Miniklub z 4 do 12, w miniklubie obiad dla dzieci, wieczorem w restauranie, w głównej restauracji. A pytanie dziecko, takie dla młodszych jest? Mm, jest? Nie, do u nas dietetyczny jest menu, jest. tam goście mogą sami zrobić. Tam blender, mikrodalga jest, mogą zrobić. Co jeszcze? Czernik Tle... hmm? na Czajniki u nas w depozyt można wziąć 20 dolarów. Przez wyjeźdźmy, dzięki zdają. ją. Kolasky, toże depozyt 50 dolarów. A bezpłatne, depozyt tylko biorą. Garczołki dla dzieci, toże u nas poza Koncepcja alkoholu, jak przedstawiona? Какие алкогольные напитки? Местного, Какое, или местные и тоже импортные напитки, а не все. Вот такие дорогое как Беллентайнс, Беллис, они будут платные, а вторые марки импортная бесплатная. На двух барах у нас, в лобби-бар и на пуль-бар. барах. бар алкоголь есть? И, только пиво. Uh -huh. И софт напитки. Там тоже можно покушать. И на обед можно не идти сюда. И... Да, конечно. Uh -huh.